Гипертония – это заболевание, которое характеризуется постоянно повышенным давлением в кровеносных сосудах. Повышенным считается давление выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. Гипертония может проходить без видимых симптомов. Гипертония является одним из главных факторов риска таких опасных заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт. Регулярно измеряйте давление. При гипертонии выполняйте предписание врача. Это может продлить вашу жизнь.